всем добрый день сегодня у нас очередная распаковка на этот раз связана с фото видеотехникой а именно с аккумуляторами и которые представлены у вас справа и были на моем канале в данное время все еще не используется и применяется с различными фото-видео устройствами такими как батарейными ручками и различных пультов для зарядки я использовал стандартную зарядку литокала которая у вас представлена слева но единственное недостаток в том что она заряжается токами 300 миллиампер 500 миллиампер 750 миллиампер и 1000 миллиампер но ну, а если посмотреть параметры и характеристики данных аккумуляторов то конечно рекомендуют заряжать металл гидридные аккумуляторы не более 30 процентов от емкости и в данном случае у нас представлено два вида аккумуляторов это стандартный 2 у которых 1900 миллиампер часов соответственно если мы берем 30 процентов то получается у нас 570 что вроде как проходит по данной зарядке и есть у нас три аккумуляторы там 800 миллиампер часов ну соответственно получается если 30 процентов то 240 миллиампер часов тоже практически проходит по нижнему пределу 300 миллиампер но исходя из параметров которые представлены в виде графиков лучше все-таки заряжать 10 процентов емкости поэтому 1900 лучше заряжает 190 миллиампер ну а 800 миллиампер часов которые 3 я нужно заряжать соответственно 80 миллиампер чтобы это проделать я для этого приобрел зарядное устройство тоже специально для данных аккумуляторов производителя panasonic ввиду того что от саня все это ушло имеется ввиду не лоб panasonic то и зарядные устройства были переименованы изначально они были вот в таком виде да кстати ввиду того что совместно было дешевле покупать имеется ввиду аккумуляторы и зарядное устройство. Поэтому я приобрел в таком виде. Если по отдельности приобретать, это было бы дороже. Возвращая часть потраченных денег с кэшбэк-сервисом Shops, Установи расширение для браузера, чтобы отследить динамику цены и найти товар по самой низкой. Выбрать надежного продавца и вернуть кэшбэк в один клик. Lady Shops. Торт мне пришло. Пришло это все при помощи Почты России. Но продавец очень хорошо упаковал. Тем самым спас внутренности а от Почты России его вандализма, а коробка была изрядно потрепана, то вот сами аккумуляторы пришли в достаточно хорошем виде, стандартные аккумуляторы, которые у нас были на моем канале имеется в виду, ну, в настоящее время раньше не ставили, вот здесь он сейчас уже ставит, и месяц и год, то есть 7 21 были произведены, то есть можно сделать на стоп и прочитать все характеристики, в том числе и сравнить штрих хода. ну и сейчас раньше писали что сделано в Японии, сейчас здесь написано что сделано в Китае по японским технологиям как он здесь вот внизу написано, стандартные аккумуляторы которые уже у меня были они функционируют, работают в различных устройствах таких как фото-видеотехники, фото это батарейные блоки для фотокамер, ну а для Видео это соответственно о пультах ну и тому подобных устройствах, в том числе и фонарях и так далее. Да, вот кстати, ввиду того, что внутри находится китайская американская вилка, то вот продавец вложил адаптер на европейскую вилку. Единственное, у них какие-то проблемы. Белые вилки кладут черные адаптеры, а с черными вилками ладут, соответственно, белый адаптер. Но ввиду того, что у меня есть такой вариант, то я спокойно могу поменять. Там я буду использовать где черное-черное, а где белое, то соответственно белое буду использовать. Но пока оставим. Все в исходном виде, проверим, работает, не работает данный адаптер. Ну и, сам, ну и само зарядное устройство, которое здесь вот представлено. Здесь все на китайском языке расписано. Вольтаж допустимый от 100 до 240 вольт. То есть наши розетки проходят без проблем основные характеристики имеются в виду qr-коды и так далее и что может производить данная зарядка она стандартные аккумуляторы не лог 2а и 3а заряжает в течение 10 часов аккумуляторы с, с приставочкой про заряжает 12 часов и если она будет работать до 13 часов то вот здесь есть таймер он сработает и отключится сама функционирование здесь есть LED подсветка и соответственно когда она отключается то аккумулятор заряжен если не отключается или либо отключила через 13 часов значит что то есть какие-то проблемы давайте сейчас откроем посмотрим что из себя представляет данное зарядное устройство давайте смотреть что здесь находится внутри Тут раскрывается но достаточно просто само зарядное устройство и, судя по всему, документацию. Давайте сейчас посмотрим ее документацию. Ну, скорее всего, здесь все на китайском языке. Видим, все на китайском языке. Продублировано. как есть комиксы. Как вот здесь он демонстрируется о том, что заряжать можно попарно, чем однотипное, либо в правом, либо в левом отсеке. Либо можно делать микс, но тоже попарно, там, право, лево справа, вернее слева и справа, так вот осуществлять зарядку, ну либо если у вас только две нужно зарядить, соответственно заряжать нужно только либо в правом либо в левом отсеке. Однотипные аккумуляторы, еще либо два по парой, либо три. Рисовать только лишь в том случае, когда вы будете использовать 4 слота и попарно слева либо справа, соответственно разные именные. Так вот такая вот документация. И посмотрим само зарядное устройство. Здесь вот есть вариант для два крайние и ближние контакты. Это для 3 аккумулятора. Ну, написано Basic, то есть этот основной никель-металлгидридное. Так, здесь вот тоже есть часть на английском, если видите. Дата изготовления написана 22.07.2022 года и вот такая вот вилочка стандартная китайская либо американская Она такие же применяют ну, как видим устанавливаем переходник и подключаем данное зарядное устройство с аккумуляторами и давайте сейчас посмотрим как это зарядное устройство функционирует 10 часов я уже томить не буду то есть я продемонстрирую вариации на тему и в дальнейшем уже сам себя буду заряжать именно при помощи этого зарядного устройства чтобы аккумуляторы прослужили достаточно продолжительное время 2100 циклов как минимум но и набирали полностью свою емкость там 800 либо 1900 от, от того какой у вас тип аккумулятора либо 2, 2 либо 3 а итак давайте сейчас подключать и смотреть так это у нас все дело осуществляется так вот мы зарядили полный комплект и подключаем. Вот у нас загорелись индикаторы. Это Говорит о том, что аккумуляторы заряжаются. Давайте проверим еще один вариант. Сейчас я настану. Так. Вот минимум две. Заряжаем попарно. Одного типа. Все заряжается. Так, и давайте... Я уже все варианты проверять не буду, демонстрирую только два разные имена. Но ну, имеется в виду, не буду менять право-влево. И как видим, у нас все это дело прекрасно заряжается. Причем попарно. Давайте проверим еще один вариант. Прошлый раз ставил здесь, здесь не было. Сейчас сделаем не здесь, только другого типа. Ну, как видим, функционирует. Все у нас заряжается и теперь в течение 10 часов до победоносного держим данное зарядное устройство для того, чтобы у вас зарядились качественные аккумуляторы. И последний вариант, когда у вас 4 однотипные 3 я заряжаются попарно в двух отсеках. Хорошее зарядное устройство, всем рекомендую не спешить, аккумуляторы будут служить долго. Также заряд будет отдавать долго, потому что емкость будет набирать постепенно, долго, возьмет в себе все 800. Хотя на быстрой зарядке и показывает, что 800 взял, но это еще не факт, то есть быстрее будет разряжаться таким способом. Итак, я вам продемонстрировал зарядное устройство Panasonic, которое специально разработано компанией Eneloop для своих аккумуляторов металлогидридных стандартных типов 2А и 3А. Согласно первым рекомендациям, нужно их заряжать для того, чтобы они полностью накопили свой заряд не более 10% от емкости. Что и реализовано в данный заряд. Существует еще второй вариант данной зарядки – это быстрая зарядка. Там уже берет 30% от емкости ну, соответственно быстрее заряжаются, быстрее при работе разряжается и тому подобное конечно сокращается время практически в три раза вместо 10 часов и там три часа заряжаете данные аккумуляторы но все же рекомендую заряжать долго упорно тем самым вы продлите срок службы своих аккумуляторов и также дольше они будут работать в ваших устройствах фото-видео техники. Каждый делает свой осознанный выбор, я свой осознанный выбор сделал, информацию предоставил вашему вниманию о зарядном устройстве для аккумуляторов лоб. выбор только за вами.